Пятая часть решения задачи D7 Яблонского. Мы сейчас записываем уравнение, которое мы получили из условия того, что центр масс нашей системы по оси X не движется. Поскольку по оси X никакие силы внешние на него не действуют. Вот Мы расписали силы внешние, которые действуют. Это только силы тяжести и вертикальная сила реакции горизонтальной плоскости. Значит, вот из этого условия мы получили вот это равенство вот этих двух полиномов. Левый верхний и нижний. Мы сейчас их выпишем. То есть, масса первого тела умножить на его центр масс в начальный момент, плюс масса второго тела умножить на его центр масс в начальный момент, плюс масса тела третьего на его центр масс C3 в начальный момент равняется... И вот здесь мы сейчас будем заменять в произвольный момент времени. То есть, это у нас x, положение центра масс первого тела в произвольный момент времени. Он равен вот такой величине. То есть, он равен... Давайте, даже не знаю, как, как здесь делать, чтобы было аккуратно. Вот. Итак, равняется m1, здесь в скобках x, c1, нулевое, плюс s3, плюс s1 в релятивистском движении, косинус альфа, плюс m2, x, c2, нулевое, плюс s3, минус, s 1 вот это заменяем. С1 в релидивистском движении RA на RA. Это С2 было. Но то самое косинус бета. Плюс М3. И вот это заменяем. Это что будет? ХС3 нулевое плюс С3. Вот наше уравнение. Что мы имеем здесь? Мы имеем слева и справа одинаковые слагаемые. С одинаковыми мы их можем сократить. Вот это и это. Вот это и это. Вот это и это. То есть слева у нас остается 0. 0 равняется. Справа у нас что мы имеем? М1. Вот на это произведение. М1С3 плюс М1С1 Релятивистская косинус альфа плюс М2 С3 минус М2С1 Релятивистская. отношение радиусов косинус бета. Это проекция была на ось от третьего тела, плюс от второго, то есть тела, плюс М3 С3. Вот это мы то, что имеем. Теперь. Нам нужна зависимость, напомню, S3 как функция от S1R. То есть давайте S3 выразим на одну сторону, вот слагаем S3. А эти два перенесем налево. Соответственно, что у нас будет? M2 S1R RA на RA косинус бета. Давайте даже не так сделаем. Ну ладно, переписали минус m1 s1 r косинус alpha равняется а здесь s3 вынесем за скобку и остается что сумма м 1 плюс м 2 плюс м 3 ну, вот теперь давайте просто поменяем значит сумма всех масс у нас обозначена m m 3 равняется а здесь s1 r вынесем за скобку с 1 р и в скобке у нас остается что m2, r маленькая, то есть, a, косинус бета минус m1 косинус альфа. Или мы получаем, что s3 равняется s1r, то есть, он повторяет вот это движение вот с таким только множителем, потому что у нас в числителе и в знаменателе только постоянный, иначе это постоянный множитель косинус бета минус м 1 косинус альфа делить на м. Вот ответ на первую часть первой нашей задачи. То есть то, что мы обозначили первым вопросом. Вот зависимость S от S3, от S1. То есть абсолютного движения платформы, то есть движения платформы относительно нашей плоскости неподвижной в зависимости от относительного движения первого тела по вот этой левой грани. Нам осталось только подставить числа, значения, и мы будем иметь наш результат. Давайте это сделаем. S3 равняется. Это у нас известная функция времени. Что у нас там было равно M2? Давайте посмотрим. Это мне надо порыться. 600 240 и 400. То есть, М2 240. РА на r 3 1 к 3. Косинус 60 градусов. Минус. Это у нас 600. Самое тяжелое тело умножить на косинус 30 градусов. И делить на масса общая. Значит, 600 плюс 240 плюс 400. Соответственно, это равняется С1Р... Умножить 240 на 3. Это у нас будет 80. Косинус 60 градусов. Одна вторая. Это будет 40. Минус 600 умножить на... 600 умножить на... Где у нас калькулятор? 600 умножить на 866. Равняется минус 519,6. 6 делить на 600 плюс 400, 1240. Это равняется S1R. Давайте так, да, 519,6 у меня с плюсом 10. Давайте поменяемся. все знаки. Минус 40. Минус 40. Равняется 479,6. Делить на 147,048. Но со знаком минус. Минус 0,48. То есть у нас минус 0,48. С1, R. Вот это движение С3. Прямо пропорционально. Вот с таким коэффициентом. А знак минус о чем говорит? О том, что у нас. Вот при наших допусках. То есть мы допустили вот здесь, напоминаю, что тела поднимаются вверх 1 и 2 по телу 3. То есть в относительном движении они поднимаются вверх. Соответственно, также и направили по умолчанию 8. И вот мы направили S3 вправо. Значит, наше предположение, знак минус говорит о том, что вот это предположение неверно. То есть при таком перемещении тел, если они будут подниматься вверх, платформа будет двигаться влево. Ну, давайте теперь мы сравним решение с имеющимся. Численные значения, хотя я уже неоднократно напарывался на эту разницу. Даже, я говорю, посмотрите задачи D5 и D6. Такое произошло впервые. Ну, вот, значит, вот применение, да. Вот решение. Горизонтальная плоскость, гладкая. Мы применяем теорему движения центра массы. То есть, Масса умножить на ускорение центра масс. Масса всей системы умножить на ускорение вот этой точки. повторяю, Это не сама какая-то материальная точка системы. Это произвольная геометрическая точка в пространстве. Равна сумме всех внешних сил. В данном случае по оси Х силы не действуют. Массы мы записали. Мы это все проинтегрировали. Мы получили, что положение центра массы всей системы по оси Х не меняется выражение что у нас 3 3, 3 3 3 мы это получили оно мы получили также но также там плюс минус плюс минус далее v1 из чертежа находим v1 равняется для этого устанавливаем. ну вот мы могли это и проще получить бы, чем вот эти интегрирования мы получили то же самое Далее, что у нас? М1 плюс, плюс, плюс, плюс. Вот наше соотношение. Вот это с минусом, это с плюсом. И минус 0,39. А у нас получилось... А у нас получилось минус 0,48. Ну, я не знаю. Давайте еще раз проверим. Все-таки. М2, это у нас 240. М2, 240. М2, 240. РА на RA это 1 к 3, 1 к 3. Бета у нас 60, да, 60. Минус М1 600, 600. 600 на косинус 30, 30 альфа 30. М у нас 600 плюс 240 плюс 400. Ну хорошо, давайте еще раз. 240 делить на 3. Это же 80, правильно, 80 косинус 60, это 1 вторая. Это 1 вторая. В чем проблема? Да, вроде, ни в чем пока? 40 получается. 40 минус 600 умножить на 0. 866. Давайте еще раз умножим. 600 умножить на 0. 866 равняется. Может я неправильно помню. 519 6. Давайте еще раз тогда. 60. Э, нет, извиняюсь. 30 косинус 0866 все правильно хорошо то есть это у нас все верно найдено и так 519 минус 40 равняется 479 это все делить на 1240 равняется 030 ну вот все правильно 039 это мы ошиблись но вот эту математику проверили я согласен я ошибся Минус 0.39. А здесь было сколько у нас? Минус 0.39. Все правильно. Ну, наконец-то. Итак, дальнейшее решение мы проведем в следующем фрагменте.